много слов на земле, есть дневные слова, в них весеннего неба сквозит синева, есть ночные слова, о которых мы днем вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом, есть слова словно раны, слова словно суд, с ними в плен не сдаются и в плен не берут. Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести, Слово можно продать и предать и купить, слово можно в разящий свинец перелить, Но слова всем словам в языке нашем есть. Слава Родина, верность, свобода и честь, Повторять их не смею на каждом шагу, Как знамена в чехле их в душе берегу. Кто их часто твердит я не верю тому Позабудет о них он в огне и дыму он не вспомнит о них на горящем мосту их забудет иной на высоком посту тот кто хочет нажиться на гордых словах оскорбляет героев бесчисленный прах тех что в темных лесах и в траншеях сырых не твердя этих слов умирали за них Пусть разменные монеты не служат они, Золотым эталоном их в сердце храни, И не делай их слугами в мелком быту, Береги изначальную их чистоту. Когда радость, как буря, Или горе, как ночь, Только эти слова тебе могут помочь.